То есть если для мотковоса, да, вот у бахфаста он очень сильно распространен Вот, вот этот вот это улит. Да, да? мини-плюсовый, mm -hmm. вот нуклеус именно. Это, я не знаю почему, допустим, по проще таким работать на полную рамку, мне кажется, чем вот этим вот. Но это мое личное мнение. Каждый хочет держать то, что хочет и как хочет. Mm -hmm. Просто смысл, чем больше рамок, тем больше геморроя. Ну, сейчас зайку послушаем. что собирается корпус и пластиковый тоже то же самое получается еще и крыша такая получается видишь когда они растут mm -hmm. потом он на корпус поставить потом на кормушку поставить потом на крышу и все это купишь пока Это еще и защитную крышку uh -huh. крышка одна только 11 евро стоит рестиanoчка вот эта же стяночка стоит вот эта жестяночка, да? Да, вот эта жестяночка Стоит 11 евро 12, 11, 90. Ну, я назад <говорит> не смотрю Я yeah. не... Ага Я считаю, что все должно быть взаимозаменяемо Нико, тридцать, тридцать евро. Джентер один девяносто пять. Рамки, решетки. Металлические решетки Да, 6 евро Кормушка, вернее, 6 евро Стоит Кожухи 5060 А вот смотрите, Да Вот, смотри, выше изделия разного цвета Вот это вот пластмасса, которую можно кидать ну, в кипяток Ну, то есть она не ведется Вот эти рамки Power 20 для пидеи Ты бросил их, повело А вот эти Power 95, то есть более термостойкие назвать ну поймал, понимаешь, да? Что? Да, не поплавится, пластмасса, не Пластмасса вот, ее не ведет А вот и сами джентеры Сейчас, джентр, никот, джентр 63, да? 63.50, 75, даже, что-то, вот, а воск, воск, да? Вот да. воск, я не знаю. Да, я показывал уже. Ой, короче, я это не знаю, это они придумали. Это они придумали, короче, Еще аккумулятор, убивает, убивает техника, что оно все там действует, что-то... Счет... Ну, да, короче, там смотри. у них проблемы были, они даже с кем-то чуть не до суда доходили, даже, может, был суд. Короче, в журнале написали все это туфта, они заявили, я не знаю, чем там все закончилось, вон, изоляторы хмары. Не, ну, блин. Ну, видишь, подключается. Это к аккумулятору все подключается там, я не знаю, он все функционирует. Ну, не, не, не. Да. Это все, что обработки касается. Да. Вот это вот осыпь плеча с прибор. То есть пчелы засыпаются, газ дается. Вот, пистолет, да, то есть баллончик. Газ дается, пчелы усыпляются, трясешь и то есть ну, осып плеча, так сказать, смотришь. Вот. Сахарная пудра также делается. Всякие жидкости, салфеты. Кислоты, все, это все обработка испарители это, ну это в общем все для обога эти же, смотри, Денис опять же это жука ладить которого которого еще нет, ну будет, кто будет? да, кто-то будет просто, слушай опять для свечек все фитиля, то есть ты видишь сечение фитиля разное Мы еще сделали специально для свечек разноцветную вощину делаю Вань для свечек крутить наверное что свечки да, да, да. Красные, синие, зеленые да, для свечей вот хочешь цвета это все угу. да есть, видишь там образцы на метро и сюда потом ищешь, набираешься все продумано продумано, классно магазины магазине, магазине классно Нирушен Эдуард Эдель не бляха, бомбонсфабрик. Русский что ли, он получается злой. Да. Мы тебя продаем. Корпуса Корпуса, корпуса сначала сейчас Будет сплошное, ну как, uh -huh. так сказать, ну вот без этой дырки. Дырка делается специально для кормушки. Ну так. Не кормушки, то есть можно кусок канди бросить или еще что-то. Вот это так просто да, показать, что когда ты переведешь, нас все-то поместится. Uh -huh. вот, Но ну мы берем, вот, допустим, у нас другой производитель, такое мы берем режем кусками. Uh -huh. Канди, канди и, и под крышу, и все. И ты можешь крышу. Ну бывает, приходится там попкой придавить чтобы оно форму взяло ну по крайней мере что как я сказать не надо использовать там что-то дополнительное что-то мелкое можно ну так положить и скормить пусть в дереве это невозможно В дерево лишнее детально да, ну смысл смотри если покупать улевую кормушку можно в магазине посмотреть сколько стоит я думаю 5 евро примерно стоит это больше улевая кормушка поэтому проще ну как ну по, да, через дырку кормить а так не корпусами вон кормушки кстати вы видели вот сколько стоит кормушка? Несколько вариантов. А каталог есть. Давайте каталог возьмем. Вот а, вот. Там несколько видов. Денис, вот то есть, получается, да, ну как, колпак. А и вот еще ну, Это другой вид уже, видишь, на меньше. Тут на 10 литров, по-моему, или на 20 литров сразу. Цак. Все. Да. Все. Ну, вот я думаю, приду когда-нибудь к этому, потому что я корпусами, ну как, получается, корпуса ведра ну, ставлю. Ну, смысл этого тоже, да, кстати, это типа полукорпуса, да, по нашему будет. Uh -huh. я, я кормлю, сейчас как бы, в корпусах, потому что, ну, как бы, по деньгам. Я думаю, где-то, по-моему, магазинная цена 18 евро или сколько. И корпус, грубо говоря, столько же стоит, потому что мне, ну, проще купить корпуса и кормить корпусами, чем кормить кормушками. И. сейчас на двери в общем, проще кормить корпусами в данные, потому что там бы нету лишних денег. А если бы подеялись, столько только привезли, подешевки. Видите, цельные корпуса их меньше помещается в машину. Два разборных. Плюс твоих улик, потому что они разборные. Я говорю, мы ездили с Коля Аллыкиным, когда с Финляндии еще по валюте было нормально. Мы с Коля Аллыкиным ездили в Финляндию, за что ему спасибо большое, как бы он не взял в Финляндию с собой. Мы к не ездили, как бы Юхань я лично знаю. Мы ездили в Финляндию на буллики, нам две палеты, там же по 50 килограмм на человека, нам бух-бух палеты в это самое, поехали. А тут я даже не знаю, сколько влезет. Так бы у нас лист такой. А влезет сегодня, я не знаю. Ну а сколько ты заказывал вообще? Сколько? Мы заказались со знакомым на двоих. А, ну ты показывал. Давай. Со знакомым на двоих мы заказали. 320 корпусов. Короче, тут у меня список есть. Покажу. Короче, это вот знакомого список. вот. На 2500 он заказал, а вот и вон и список, что он забирает. На 2500? Да, а вот это общий список. Uh -huh. То есть, так. Короче, тут ну, нормально загрузим. Ну, грузим. Денис, грузим. Денис, давай, я, буду пом... грузим. я буду помогать. Я буду командовать. Денис, грузим. Если видишь вариант, что они цельные детали, корпус-корпус, или э, но крышек. Ну, то есть, три детали сюда лезет. Вот, видишь, как... А если пулей был разборной? Да. Проблемы с транспортировкой. Там дома собирать. Да. Ну, там уже минус собирать. А тут плюс. На сбора я за день почти 100 штук собираю. Понятно. Ну добренько, давай. Ну, от объема зависит, как если, допустим, я не знаю, за раз, если не влезть, надо бы второй раз ехать. А это лишнее, это еще 100 евро заплатить за машину, за топливо. Но, видишь, тут как бы -то тоже подпустят. Сейчас еще привезут, да? Да, еще. Две Мы не за Гулять так гулять. На. Осторожно. Все денежки через бирет пропускаются как бы через прибор на фальшивость. В последнее время очень много фальшивых купюр ходит. Деньги проверяют uh -huh. на подлинность. Вот. Хочу обратить внимание еще на конфеты, сколько конфет, да? кто-то пакует подарочные наборы, да? то есть ну, кому-то презентовать, кто-то как бы приглашает всех гостей, угощает этим да? есть Не видим дозу, да? uh -huh. То есть можно угощаться, uh -huh. ходить, сосать по магазину и думать, о чем ты хочешь насасывать. В общем, много артиклев, которые как бы. Ну, побочные, которые покупают чисто как подарочные, то есть кому-то подарить. То есть для себя редко кто берет, люди просто пакуют, допустим, на какие-то ярмарки свои эти коробочки и дарят людям. Это как бы реклама немаловажных факторов. Полный бусик. В общем, паковали, паковали и да паковали. По... На 5000 евро, короче, примерно. На 5000 евро? 4, 902, 4 Вот это полета, одну уже увезли, осталось. Остаток на второй раз, То есть одна а, одну увезли полета, а одна не влезла. Да, одна не влезла. штук на полете. Короче, мы... осталось корпусов, сколько-то мы должны были. -у -у. Мы должны были. 300 Короче, с 320 минус 236. Грубо говоря, это еще 16 получается. 104 корпуса еще, понял, Денис? 104 корпуса еще осталось А, не 104, 320, подожди Не 104, 94 94 Поехали классный, классный этот, классный магазин цены, цены покажи корпус да отдельно сколько Сколько а, да. Кстати вот это интересно ну, это для меня такая цена Ну понятно одну пускай для тебя В общем тебя. дно крыша стоит 1425 а корпус стоит ой крыша крыша стоит 1370 а корпус и дно 1425 вот такой счет вышел почти 4500 нормальный счет нормальный, нормальный счет самое главное короче получилось сколько комплекта ульев давай так мало э -э ну, ну по сути вот. это тонна, тонна меда ты потратил сейчас чуть-чуть больше тонны меда да. это сколько ты ульев сейчас подожди. То есть у нас демонстр на тонну ульив можно сколько на тонну меда сколько, сколько ульив. считать надо так. Общее количество деталей. Пауза. <laughs> общее количество деталей. Так у тебя крыш больше, да, получается? Нет. Ну, ну да, тут пофиг мы так забили. Короче, получается. Надо. Я, короче, умножаю все вместе. Потом делюсь. 236 плюс 62. Плюс 50. Улей, Равно 348 50. деталей по машине сейчас, мы делим всегда на 6 деталей, потому что 4 корпуса, дно, крыша, 6 так деталей, я, я считаю, ну как деталями, я не считаю, ну, я деталями считаю. Uh -huh. Деленная грубо говоря, на 6, получается 60 комплектов. 60 тульев. 58. Ну, 58, ну, грубо говоря, То комплектов. есть ты купил 60 тульев чуть-чуть больше, чем за да, тонну говоря, меда. Да, грубо как мы считаем так, вот если я в них заселю сейчас пчел, да, то есть вот, ну, заселю, да, пчелник и умножу 58 семян, то есть ног, я умножу, ну, по этому году если взять на 42 килограмма на семена качали, да, вот, у меня получится 2 тонны 436 то есть этих улев в следующем году ну это да короче у нас получается мы берем и первый год у нас ну я хочу чтобы как бы сравнение за сколько ты купил за тонну меда ты купил 60 улев сколько мы можем за тонну меда купить сколько? тоже 60? смотря этих тоже 60 а нет, этих больше почти в три раза меньше мы можем купить меньше? да, но именно этих да нет, нет наших деревянных ну, у нас 700, 700, а ингап деревянных. 700-800 гривен деревянных, Тонна меда у нас сейчас сколько? 48. Ну посчитай по 40. Какой счет? По А 40. ты посчитай просто по 40. Ты считаешь его самую максимальную цену? А нашу считаешь самую? Чего максимальную цену? Потому что я посчитал по стандартной по цене. По какому стандарту? Данки. 48. Что 48. Короче, мы, мы делем, говорим о том, делем. просто у нас в Украине говорят, вот в Германии мед по 4-5 евро, а, а у нас мед получается. по 1,7 доллара ага. И вот мы приводим, сколько ты за тонну можешь купить? И а сколько ну, есть, мы... Цена с денег, и да. Ну, и вот вот потому ты что нас говорят, что раз ты сдал тонну меда и получил тысяч евро, все, ты уже миллионер. Болоката, человек, да, да. А мы типа я а, богат, а мы типа сдали тонну меда по 1,7, и мы бедные. Вот мы, я хочу, ну, как бы соотношение. Ну, нет, понятно. То есть Влад... не все так Влад... плохо Владрана у нас нет, получается. Ну, смотри, Ваня, смотри, стоит. 48 тысяч стосот меда, да, делим на 800 гривенулей это там 4 корпуса, да. ну и 4, 4 да. да, и получаем 60, ну, те же комплекты, то есть получается, ну, в дереве только, только в дереве. Ну, у вас дерево не, цена нас, практически нет, точно такая У нас же. дерево одинаково стоит, там разница, центр. смысл то, что я не буду говорить про зелень, которое у нас растет. Но все равно у вас улей деревянные, я смотрел на виски, 100, 100 130 евро, да. правильно? А у нас Можно улей... дешевле, я находил за 86, грубо говоря, мне вот это вот выходит комплект, короче, но. Если я решетку куплю, все вообще комплект, ну просто объясню, да? Чтобы запустить, то есть улей, ну, в работу, да, мне на 150 евро. То есть это краска, решетка, рамки, ващина ну то есть вот, ну которые готовы к работе будет. То есть вот. это еще плюс комплект. Плюс комплект, а у нас рамки сколько стоят? 30%. Короче, смотри, 30%. я скажу, как я считаю. Вот то есть грубо говоря я трачу 150 евро на готовую рабочую семью, да, то есть вот, которая будет работать, ну без пчел. пчел это без пчел. пчел. А пчелы почем? про семья. 130. Плюс 150, плюс 130, да. 280 евро да, 280 комплект пчел, пчел, да. То есть 280 вот, Ну пчел я не считаю, потому что я же не покупаю. Ага. Вот если 150 разделить на 4,20, да, цену сегодняшнюю берем, будем реалистичные, да, то мне надо получить 7,35 килограммов меда, то есть не считая моих вложений, там, бензин, работаю и все. Грубо говоря, еще, ну, как 7 килограммов плюса плюс у меня будет. Ну, короче, у нас как бы покупаемость за год но я считаю по своей схеме. То есть вот это я купил, да, сейчас деньги отдал, это сезон отработает, я получу свои деньги обратно. А на следующий год это уже будет плюс работать. Вы видели ее? Смотри, допустим, как сказать, от региона к я не против дерева ничего. Но у меня невозможно как бы дерево держать, это реально. Вот у меня, я считаю, что... Ну, мы видели, да. меня есть дерево, которое оно лопается. Не знаю, может качество такое или что. Ну я два раза пробовал, два раза как бы ни о чем. Почему я сейчас уголь беру? Сейчас, короче, как бы штиль такой идет, но он сам сказал, короче, кто сейчас не успеет, потом не купит. Вообще по всем продуктам. В этом году, если, допустим, не будет падежа пчел, всем людям придется докупать уля, там рамки, ну, то есть, как получается, ну, как Миненбум я называю. То есть, а если будет смертность большая, то ничего не покупать не будет, у всех тара будет. Поэтому зимой у меня было, почему я деревянную улью эти 25 штук, я пролетел с улями, короче, я заказал все, договорились, а потом, ну, как, наша русская ось потом, потом, потом и потом, короче, получается все о том, что, короче, 10 недель на обожжение они не стали цену ниже делать, потому что чем они меньше ниже продать, если они за нормальные деньги продают. И плюс еще вообще вся торговля оценена на то, как бы вообще с кем бы они работали в Германии, оцелена на то, что тебе, короче, как сказать. Вот если я большой пчеловод, да, ну, вот, могу приехать, да, магазины и просто. Ну, допустим, вощину всю забрать, решетку всю забрать. Потом, когда маленькие пчелоды приходят, допустим, они постоянно тут закупаются. Он придет, скажет, мне решетку надо. Он хоп, а у меня нет решеток, а ему надо сейчас, он начнет искать в интернете где-то, то есть клиенты ходят ну, в другой интернет-магазин, ну грубо говоря. И они боятся, поэтому они не продают тоже много. То есть все ну, заранее. Всегда должен быть остаток да, для да, да, человека. Да, да. Потому что маленькие пчелоды, как никакие, допустим, большой пчеловод, потому ну, растет, растет, растет, и все остановится. Ну, грубо говоря. Ну, к примеру, это, ну, а опять же, А маленькие пчелоды постоянно, они же появляются, исчезают, появляются, исчезают. Им постоянно покупать что-то надо. Ну, это мое, это мое личное мнение. Потому что я сталкивался с таким, короче, я приехал там в магазин, где были, забрал все решетки. Приезжай к нему, что решетки пришли а мне его не продавец отдал. А у нас уже были насчет этого проблемы, что я забирал все. Он на решетки искал неделю. Он говорит, я их уже неделю, еще их нету. Я говорю, я их забрал, только думал. Да, Понятненько. Ну что ж, поехали. Короче, лучше зимой закупаться в любом случае. Единственное, что покрасить не успеешь.